Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 11 июля 2017 года. Канал Родподготовка. Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальч. Со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Обещаем мы не из Подмосковья. Да? Обещаем мы из Разлива. Так, вот за Алексея Политикова собрано 18 700 подписей. Очень мало, очень мало, к сожалению, подписей. Что я могу предложить? Я уже сотрудникам ФСБ предлагал, они, я знаю, услышали меня, но они решение не принимают. Поэтому я Вове предлагаю, вы это вырежьте отдельно и запустить Вов тебе вот Алексей Политиков совершенно не нужен. А я нужен, давай договоримся, ты его отпустишь, а я сдамся. Никаких вопросов. Ты меня все равно не найдешь, не выковыришь никогда. И я для тебя гораздо опаснее, чем политиков. Поэтому вот такое предложение, я думаю, что оно до тебя дойдет. Сделай правильный вывод. Так, значит, вот пишут, Вячеслав, не вздумай появляться в России, на кого-то меняться. Не, ну как, не вздумай. Как, как Высоцкий пел. Я, конечно, вернусь. да. Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою. Я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Все-таки до новой исторической эпохи осталось 116 дней. Так что все будет нормально. Прошел сегодня обыск в Лохино у нас. Да, Это называлось операция «Антитеррор». Там загородили все, что можно. Вот стоят полицейские тут у входа. Вот так это выглядит. Вот видите, машины без номеров у них. Вот, ЗАКи и машины без номеров. Вот так вот они огораживали пространство, чтобы никто не мог проехать без документов. Очень интересно. Вот так это происходило такие вот импровизированные шлагбаумы вот так проверяли документы у людей это они меня искали помнишь как мастер Маргарита как это идут нас арестовывать я слышу шаги на лестнице это идут нас арестовывать ну ну вот так в общем ходили нас арестовывать как-то пока неудачно да Пока у них не очень это получилось. Ну, возможно, они научатся когда-нибудь. А может быть, и никогда не научатся, потому что времени осталось очень мало. Так. Я хочу в партию свободных людей. Человек пишет. С удовольствием. С удовольствием приходить. Так что видите. В отношении нас ведется борьба, как известно, всего четыре стадии политической борьбы по Ганде. Да? Первая стадия – тебя никто не замечает, вторая стадия – над тобой смеются, третья стадия – с тобой борются и четвертая стадия – ты побеждаешь. Так что третья стадия подходит к заключительному этапу, осталось только четвертая стадия, Нам осталось только победить, это самый минимум. Мальцев кота превратился, а полицейские этого не поняли. Ну, бывает, конечно, не понимают. Товарищи не понимают. Значит, что хотели мы еще сказать? Господи, по этому поводу что-то я хотел еще сказать. А, да, ну, во-первых, спасибо и привет передать тем людям, которые меня вовремя предупреждали. И сказать, что вот креативщики, конечно, у Путина полные идиоты. Что я бы сделал на месте их? Ну, Мальцев убежал бы, я бы сказал, да его никто и не ищет. Какие обыски, какие дела, о чем вы говорите? Ну, какой-то придурочный взял там, умчался и все. Вот так бы я сделал, понимаешь? А они, в общем-то, такое ощущение, что очень хотят тоже уничтожение режима Путина, поэтому всячески нам способствует. Значит, сейчас я напоминаю, что Надежда у нас находится в поездке, да, от арт-подготовки. Снимает она там. Мы, кстати, надо сказать, и, и времени не было, и не смотрели. Надо все это пересмотреть и поучаствовать в этом. И я прошу вас всех, где... Появляются, так сказать, представители наши, тоже участвуйте во всех этих мероприятиях. Кстати, вот в Омске задержали, значит, соратника нашего. Ну да, Руслана Алехина задержали, он... Один из соратников артподготовки там, по крайней мере, в Омске он так себя позиционировал, он избирался от яблока. В общем, человек достаточно, так сказать, прогрессивных взглядов. Его там в чем обвиняют в том, что он там какие-то разбои совершил на, в отношении каких-то этих наркоторговцев. Ну, мы это уже проходили, надо больше информации, но я понимаю, что сейчас будут... Придумывать все что угодно в любом виде и подтягивать экстремистское сообщество артподготовка. Да, надо сейчас еще отметить, в что, кавычках Алексей, я имею что Алексей он еще параллельно является и правозащитником, и координатором Омского областного комитета по правам человека и членом правления организации по поддержке многодетных семей семья и организатор социальной программы Доступный товар в труднодоступные районы. Причем он еще баллотировался в Законодательное собрание Омской области 6-го созыва по одномандатному избирательному округу. От партии Блияблова. даже Очень активный гражданин. Да, и тут вот еще, так сказать, напасть одна. Федеральная служба исполнения наказания опять требует отправить Навального за решетку. То есть, это какой, шестой там раз уже по счету? Ну, я так понимаю, это проводят с одной стороны такие вбросы, знаешь, как вот очень хорошо. Власти вообще сильно похожи на этих э, велосирапторов из э, Южного парка. Помнишь там? Они постоянно кидались на решетку, там такая решетка. Электрическая была. И они постоянно проверяли ее на прочность. И когда вдруг оказалось, что она не под током, ну, они проскочили. Вот так и здесь. То есть, э, постоянное покусывание такое, для того, чтобы понять, когда можно разобраться с Алексеем. Поэтому я всех наших сторонников призываю помогать Алексею. Безусловно, он сейчас в очень таком в серьезной опасности находится, в очень серьезной опасности. То есть, Вова, я так понимаю, озверел после встречи там в G20. Вот, его, его там не послали там куда-то в угол одного кушать, и он решил, что теперь ему все можно. И поэтому в общем, все люди, которые на виду, они находятся в опасности в России, поэтому я прошу помогать Навальному, всем нашим сторонникам и проводить в том числе протестные действия против того, чтобы там, его закрыли я прошу поддержать, прийти конечно в тот день, когда будет суд рассматривать, надо все это узнать и я думаю, что нужна прямая трансляция и мы тоже там будем участвовать хотя физически будем далеко от этого места, но Можем посмотреть и, в общем-то, по крайней мере, координировать действия. В общем-то, мы решили создать здесь координационный штаб и работать пока отсюда, и работать, я думаю, гораздо плодотворнее. Почему? Потому что мы можем, я говорю, работать более открыто. Да, хотел еще добавить по поводу... Надежда со Спилбергом под Новосибирском, да, пишет. Да, вот как раз, что на основном ресурсе на канал «Артподготовка» и непосредственно на сайте «Артподготовка» есть ссылка на эти трансляции. Обязательно зайдите и посмотрите. Там очень активное и живое обсуждение... Всех насущных проблем с нашими соратниками, с людьми из всех регионов. То есть Надежда постоянно находится в контакте с этими людьми. Можно самим подключаться к этим стримам, самим участвовать непосредственно в живом общении с людьми. Еще хотел добавить, что вот недавно совсем получили мы фотографии вот с самого первого начала Окупай Манежка, который прошел в Москве на... рядом с закрытой Манежной площадью. Ее огородили заборами, какими-то сетками, но активисты провели целые сутки там и общались с... С людьми, которые приходили, интересовались, что происходит, делились информацией, рассказывали о истинной ситуации, которые у нас сейчас происходит, то что многие люди вообще не понимают, что происходит, потому что большинство смотрит этот зомбоящик и вообще не могут даже определиться, в каком направлении смотреть. Так вот, по поводу активности ВОВы, да, то, что туда направлялись огромное количество полиции, причем в разном виде, то есть там всегда дежурили несколько автозаков, которые в конечном итоге и в, в, в, в ночью задержали четырех активистов, в числе был и Константин Филин, и Степан Фесов, но их отпустили даже без составления протоколов, а женщины, которые там находились, они общались с какой-то миловидной особой, Блондинка, которая активно записывала все на телефон, задавала вопросы. И только потом через соратников выяснилось, что это представительница Центра по противодействию экстремизму. Ну ее сфотографировали. А ты и... что фотку не выложил? Да, ну, обязательно завтра, когда будем выкладывать фотки с прогулок свободных людей по регионам, обязательно выложим эту фотку, чтобы все могли увидеть ее лицо. Узнаваемая она будет очень хорошо э, прославиться в плохом смысле этого слова. Так что э, страна должна знать свои... Ну, мы сегодня герои. об этом говорим еще. Да. В отношении Росгвардии там вот пишет Никита Мутовин, соратник хунда, хунта, слова какие-то, как у секты. Я ни разу не слышал, что в секте говорили хунта. Все, кто называли, их называли друг друга соратники. Что-то впервые, там братья, сестры, я не знаю, ну точно не соратники. Что-то у него, он, он, он, он похож не в той секте, бывало. <с> <с #33> <с #33> <с #33> Тут люди в чате напоминают про новость очень яркую, что в Красноярске депутаты сами себе повысили без зазрения совести зарплату в два раза. То есть они причем они ее повысили перед выходом в отпуск. Ну, перед отпуском неплохо бы получить так сказать, двойной гонорар. Гонорар у них там был около 100 тысяч рублей, сейчас они получают уже 200 тысяч рублей зарплаты. И очень плохо себя чувствуют. То есть люди приходят на работу депутатами и сами себе там же штаб депутатами назначают новую Хорошо. зарплату. Нормально, так, так, так всегда было, но так не должно быть. Понимаешь? Мы как раз двигаемся в том направлении, что так всегда было, но так не будет. Потому что так не должно быть. Мальцев, он нудный, пишет. Вот Локтионов. Ну, что же Локтионов? Не, не всем же тебя веселись как Петросяну. Может, я и нудный. Так что ты меня выключи и все. А вот Алексей Навальный согласился на дебаты с Игорем Стрелковым. Это, кстати, похвально. Очень похвально. Я с удовольствием посмотрю эти депады, и я думаю, это будет интересно. Но э, базовый вариант уже изначально для стрелкова проигрышный. Потому что кто такой стрелков? Убийца. Да. Это список у него Да, да знаешь, и да, такой, То есть изначально уже базовый вариант такой ну, как бы весьма страшненький. Ладно, не будем это обсуждать. Осужденный за попытку покушения на Путина попросил его о помиловании. Это Илья Пьянзин. Да, причем гражданин Казахстана, который взорвался, если вы помните, в двенадцатом году в феврале в Одессе. Да, то есть какая связь? И был выдан сюда России с какой-то стати непонятной. Поскольку они там дали признательные показания, что хотели взорвать Путина. Причем здесь Путин, Одесса, взрыв какой-то в Одессе, вообще полная чума. А теперь он просит помилования, потому что ну, он насиделся, видать. Но я не думаю, что там был серьезно Мальцев тебя хотят убить. Да я знаю, что хотят. И мне об этом тоже сообщили, не волнуйтесь. Я все знаю сразу. Они в прошлом году, когда готовили мероприятие против меня, я уже говорил, был три человека. Они друг другу отлично доверяют. Это все старшие офицеры ФСБ и все равно меня предупредили. Трое было. представляешь, они друзья лепшие. Вот сейчас смотрят друг на друга и понять не могут, как же так получилось, что Мальцева предупредили. Так что, ребят, ну, главное же не человеческие отношения, главное идеи. Можно дружить, там, быть соратниками, какими угодно. Да? Но, с точки зрения там, служения Путину, да, там, и с точки зрения служения э, э, там, ФСБ. Но если человек идеологически другой, если идеологически он наш, он конечно будет с нами. Потому что он человек будущего. Ну он же видит все это говно. Ну как он может быть? Тем более он же... Такие люди, они страдают. Очень сильно страдают. Он видит все нормальными глазами. И испытывает мучение. Вот количество пострадавших при пожаре в ТЦ Рио в Москве достигло... 18... Пишет убийца с диктатором. Хорошее интервью. Ну давайте говорить откровенно. Навальный никакой не диктатор. Диктатор тот, кто уже стал и нарисовался как диктатор. Да? Если нельзя человека обвинять в том, чего он еще не совершил. И будет ли у России в дальнейшем диктатор, это от нас с вами зависит, а не от Навального. Вот давайте говорить откровенно, каким быть Навальному там в будущем, зависит от нас всех с вами. Каким Мальцевым быть в будущем от нас всех с вами? Мы же политики, мы от вас зависим. Если кто-то там, ну, на ваш взгляд несовершенен, ну, дорабатывайте его, это же материал. На Мальцев, когда власть заберете, будет... Будут ли референдумы? Только референдумы будут. О чем речь? Мы говорим о электронной демократии, о возможности каждого проголосовать по любому вопросу. И референдумы являются прямым, так сказать, волеизъявлением народа. Как у нас даже в действующей Конституции записано. Единственным источником власти является в России многонациональный народ. Осуществляет власть он свой непосредственно путем референдумов. Вы их видели, эти референдумы? Я нет. Мальцев саратовский персонаж. Да, конечно, саратовский персонаж. Так. Вот по поводу пожара. У -у -у. На Дмитровском шоссе, на северо-востоке Москвы. Только спустя 4 часа после сообщения о возгорании удалось э сказать, потушить этот пожар который плыхал на площади тысячи квадратных метров. И пострадали там более 18 человек. Многие в тяжелом состоянии госпитализированы. Угу. Ну что ж, тут мы понимаем, что сейчас пожаров и стихийных бедствий будет много. Почему? Потому что, ну, мы говорили, раскручивается вот эта какая-то информа, злая достаточно она, конечно, приводит к стихийным бедствиям, безусловно. Каким образом отдействует, мы не знаем. Я думаю, лет через 10, о, лет через 100 человечество э, начнет только понимать, как отдействовать. Но когда э, все напряжены, то происходят неприятности. А вот число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском... Выросло до 12. Давайте новости быстро пробегу. Да, вот. Автобус опять. Ну, это стандартная для России ситуация. Автобус в день один или два автобуса. Да? Разбились, пострадали, сломались. Там. Ну, потому что Но узкие, узкие дороги. дороги, старые автобусы, уставшие водители. В общем, все мы это прекрасно понимаем. Вот туристы из Ростова-на-Дону пропали в горах Иркутской области и Бурятии. Вот так, понимаешь? Ну, Иргутской области Бурятии понятно, что они пограничны, но даже не знаю, где пропали. Надеемся, что они с 3 июля отсутствуют. Надеемся, что они пешком придут, как и прошлые туристы, помнишь, пришли, и МЧС с радостью скажет, что их нашли. Помнишь, в прошлый раз на Камчатке мужчину-женщину искали, они ушли, но ну, потом они сами нашлись, МЧС сказали, что их нашли. Я так понимаю, что в большей степени, если э, сами люди, граждане тех областей или знакомые активизируются, как-то мобилизу, мобилизуются, то они способны э, людей спасать. А наша служба, к сожалению, не обладает ни ресурсами, ни человеческими ресурсами, ни техническими ресурсами. И как бы там не показывали красивые спасательные вертолеты. Ну, для этого показывают красиво. И ты же понимаешь, не потому, что они там кого-то спасают, а потому, что это информационный мир, нужно картинку показать. Я перебил тебя. Не, не, а, результат, правильно. а результат, в общем-то, уже никого не интересует. Главное, чтобы показать. Что Мне что рассказывали делали. люди, причем один из этих людей сейчас работает судьей Верховного суда, когда в Геленджике, этот сель, всех смело, там поезд э, э, бросили люди, там шли, в общем в холоде, в грязи, в воде кого-то унесло очень много народу тогда погибло, оказывали помощь. Казаки, которые там проживают, они первые прибежали во главе со своим атаманом, там начали что-то всех вытаскивать, кормить, палатки ставить, лечить. Потом приехали какие-то местные фельдшеры, врачи. И, в общем, местное самоуправление все подтянулось. Потом стали подтягиваться на второй день от субъекта федерации, то есть помощи оказывать. На третий день прилетел Шойгу, он тогда был этим министром ЧАЭС. Когда всех уже, кто умер, их уже увезли и уж, них похоронили, кто выздоровел уже, все, ну, в смысле, кто болел, тот уже выздоровел, все уже, вопросов не было никаких, приехали спасатели, у них было шесть камер, они все были в курточках красивых, и всех снимали и так, и так, и этих бедных, кто остался, таскали там, чтобы снять красивую картинку, вот так там было. Это прям четко до сих пор Несколько человек Вспоминают это При каждом застолье И проклятия в сторону Шойгу Идут от них самые страшные Причем я уверен, что Когда нужно будет принять решение По какому-то делу В отношении этой власти Ну, так сказать Ну, например, утвердить Какой-то Приговор кому-то из нас, да, совершенно э, противоправный, какой-то противозаконный, про, про, неправосудный, так скажем. Я думаю, что судья Верховного Суда это утвердит с удовольствием. При этом рассказывает о жесткости этого режима, о том, что он страшный и людоедский. Вот продолжение всяких трагических историй, что... Четверть детей в спортивном лагере олимпийц заболели менингитом И по этому поводу прокуратура начала проверку. Вот пишет: никто не будет там Альцеву руки почти это в плане это, угроз. Я за правду какой-то, за правду. Вот если за правду, то скажу: ну и слава богу. Потому что, если захотят испачкать, могут без рук остаться. Это на всякий случай. Поэтому не надо пачкать. Руки. Мой вам совет, очень добрый. <свят> <свят> да, Минингит под Челябинском, это уже не первая вспышка Минингита в России за этот год в лагерях. Да, поэтому, и я думаю, не последний, поэтому не надо своих детей в лагеря отправлять, кому нужно заболеть или там какой-то интервирусной инфекции, или дизентерии, или там еще чем-нибудь? Ну, или шминингитом, это ж совсем край. Причем заболевание передается э, воздушно-капельным путем. Вячеслав, вы сделаете русскую нацию госообразующей? А разве она не является фактически госообразующей? Русской нации нужно единственное, как и всем остальным, равноправие да, и, и равные возможности для участия в управлении государством, в управлении своей страной, распределении материальных ценностей и так далее. Что-то что сверхъестественное нужно, что русским людям нужно кого-то гнобить и так далее. Русским людям, как и всем остальным, нужно, чтобы их не грабили и чтобы они управляли сами собой, были свободными. Все, больше ничего не нужно, все остальное прикладывается уже. Да, вот фельдшер из Саратова передавал сведения по похоронному бюро. Над же новость какая, я помню, Нина Георгиевна, мы говорили уже об этом вызвала скорую а в Саратове, а к ней вначале пришло, а, пришла машина с похоронного бюро, имея в виду, что человеку 90 лет и там, ну, как бы все понятно, поэтому похоронку вначале прислали, а в Петербурге полковник Гуссебе, что такое Главное управление собственной безопасности Виталий э, Федосов значит Писал ложные доносы от имени агентов, но получал за это бабки и вот в результате пошел на сделку со следствием, теперь его судят. Я думаю, что все доносы там абсолютно такие же, все эти агентурные сообщения и так далее. Я вспоминаю, в Саратской области был один КГБшник-алкоголик. В конце девяностых, в конце 80-х годов, да, но ну, его потом выгнали, там башкой стукнулся, его уже не могли держать, выгнали, и у него был лучший друг, главный пожарный, еще один мой товарищ, он помощником потом у меня работал, в общем-то он это и рассказал. Ну и еще там с определенные люди, тоже занимающие достаточно серьезные должности. Они все любили выпить и поэтому писали доносы друг на друга, оформляли у него, а потом все вместе пили. И так радостно они все это делали, причем они сообща писали, там, ну там подсказывали друг другу что писать. И по девятой статье по 30 рублей получали, потом пропивали все вместе. Ну, в общем, ну, мы это уже проходили, так что ничего нового. Этот полковник э, ГУСБ не придумал нифига. Тут вот родители подростков, отыкававших полицейскую машину на фестивале красок в Челябинске, э, заплатят штраф. Э, причем э, суд оштрафовал родителей аж 35 подростков. Uh -huh. Есть, скорее... Ну, они, если бы, вот представь, если бы они были совершеннолетние, они бы с удовольствием их и законопатили в тюрьму. Вот, повезло, что это подростки, да? И то, там дети 13-летние были, представляешь? И они ничего, там, если бы им хоть по 14 было, они бы обвинили их в хулиганстве и все, и посадили. Вот тут э, человек из чата э, спрашивает э, по поводу того, что э, как сохранить архивы, которые могут быть уничтожены после сказать, смены власти в стране. Ну как, Ну попробуем, не факт, что получится. Конечно, вы еще ж думаете? Они сейчас не ведают страха, они не готовы к уничтожению архивов. Но когда они почувствуют, что все, будут пытаться, конечно, уничтожить. Потому что там реальные преступления. И за них они получат реальные наказания. Что вы делаете в разливе? пишет? Ну как что, вот программу артподготовка делаю в разливе. Многое другое. В общем-то, работы на А вот в среду в московском офисе устроил основной полицейский. И мужчина четыре раза выстрелил в женщину, с которой жил в гражданском браке. Ну да, то есть обращается а агрессия с... против самых близких. Вот. Причем он после этого сразу покончил с собой. Да, убил женщину свою и убил себе, А вот житель Саратова задушил супругу из-за отсутствия работы. Ну, конечно, не из-за отсутствия работы, из-за отсутствия мозга он задушил. Но мы видим, что, конечно, те бытовые, те социальные проблемы, которые в конце концов перекладываются на бытовые, ну, то есть глобально социальные проблемы, они узкобытовыми становятся. Нет денег, там нет возможностей никаких. В результате приводит, конечно, вот к таким вещам в семьях. Заглубляются до крайней степени. Угу. США провели... Мальцев говорил, что будет несколько этапов подготовки 5 11 17 что он о них расскажет, а на деле ничего, Вячеслав, как понимать, ну, всему свое время. Мы же даже числа называли, когда и что будем делать, и когда что рассказывать. Вот некоторые люди очень удивились, которые знали, как, когда я говорил, как Год назад я говорил о том, что будут пытаться меня посадить конкретно вот такого-то числа. Ошибся на один день. На один день ошибся, представляете, год назад. США провели успешное испытание систем про-тат на Аляске. Да, значит, ракеты, да, против баллистических ракет. И то, что так сказать, прошло это удачно, это уже второй раз, да. То есть это подтверждает первую удачу. Вторая удача подтверждает первую. То есть система работает. То есть баллистические ракеты средней дальности. Могут перехватывать. Ну, в общем-то, это очень серьезное заявление. А вот такой вопрос вот человек задает в чате. Слава, я рассказал о вас моим друзьям. Они сказали, что вы все это делаете ради донатов. Расскажите им, зачем нужны эти донаты? Ради донатов? А там большие деньги? Ну, во-первых, на что тратятся эти деньги? Вы же видите, как мы определенной деятельностью занимаемся политической. Она не требует огромных денег, но все равно требует расходов. То есть, там, вот сейчас люди путешествуют по России, да, какие деньги нужны, там, какую технику. У нас постоянно изымают оборудование. Вот сегодня провели обыск и фактически три компьютера изъяли. В прошлый раз тоже изымали, За прошлый раз тоже изымали, у нас... Постоянно изымают то, при помощи чего мы вещаем. Ну и так далее. То есть масса вещей, которые нужно оплачивать. Может быть это не громадные такие деньги. Но мы с донатов громадные не получаем. Да? И поэтому, конечно, как я говорил, деньги на революцию большие не нужны. Но какие средства для того, чтобы готовить... То, что мы делаем, да, чтобы не называть вещи своими именами, да, средства нужны. Вот сегодня изъяли массу агитационной литературы. Кстати, моя оплошность, надо было сказать, чтобы ее вывезли. То есть, печатается эта агитационная литература. Какие-то стикеры, какие-то эти наклейки. наклейки, да, и так далее. Мы постоянно что-то делаем. Даже вот флаги там изъяли, около ста флагов. Да, не денег стоят, эти флаги. Так что, Слава, когда скажете, где вы находитесь? Да какая разница, я в интернете нахожусь. Вот э, Натан Ботфорд спрашивает. Ветеран боевых действий, инвалид, пенсионер. Вячеслав, скажите, что будет после 5 11 с теми, кто честно служил, пусть даже ФСБ? Не, ну, в любом случае, те люди, которые нормально, честно работали, получат. Нормальную честную пенсию, не такую, как сейчас платят, а ту, которую можно платить, не разворовывая национальные богатства, имея в виду, что национальные богатства будут работать на благо всех жителей страны. Вот пишет, так рисковать ради донатов не. Да, ну, конечно, для того, чтобы искать люди, не, так не рискуют за деньги, понимаете. То есть, так... Можно за деньги даже рисковать головой, да, ну, там где-то на войне, но, но нельзя постоянно находиться в состоянии риска, тем более за микроденьги какие-то, что и, и постоянно рисковать посадками в тюрьму, быть убитым, там, схваченным и так далее, вы же понимаете. Поэтому здесь наши соратники не за деньги работают, хотя... Ну, Нужно как-то людям питаться, там, одеваться. Конечно, мы какие-то деньги расходуем на тех людей, которые занимаются ну, в качестве функционеров. И это не секрет. И ну, они никогда в жизни бы не согласились работать за эти деньги, если бы а, не было идеологии. Я, пример одного человека, который мне очень нужен, но я не скажу, кто это очень нужен, он пришел и говорит вот я готов делать такую работу, он делает работу, которую не сделает никто, он гений в этом направлении, я говорю я могу вот тебе заплатить, ну говорит у меня нет денег там. я получаю зарплату, я говорю какую зарплату, он не называет ту зарплату которую ему платят, я говорю я не могу тебе столько платить, я могу тебе платить меньше, он говорит, я согласен понимаешь, то есть он согласен рисковать за гораздо меньшие деньги хотя он с теми деньгами сидел и, в общем, ничем не рисковал. Не на водородной бомбе он сидел. Вот, Передаю привет из Саратова. Слава, привет из Саратова. Как там Сережа с Эдиком? Сережа, скучаем по тебе, пишет угу. Натача. Сережа обязательно появится. Непременно. Вот мне тут угрожать, не надо мне врать, пишет. Я бы тебя стрельнул. Ну, давай, стрельни. Я думаю, у тебя будет возможность стрельнуть. Только имей в виду, что в обратку тоже могут стрельнуть. И если я в тебя стрельну, то я точно не промахнусь. Это так на всякий случай. Потому что очень часто люди шлепают что-то языком, не понимая, о чем говорят. Конгрессмен внес поправку, запрещающую финансирование создания с РФ по киберугрозам. Ну все сразу. Видишь, и Трамп заднюю включил. В разговоре говорили о каких-то группах по киберугрозам. Путин тут приехал, сразу начал группы всякие создавать. Нифига подобного. То есть сразу же вытащили поправку, но на всякий случай. Хотя Трамп уже без всякой поправки сказал, что никаких не будет групп. А в Белом доме заявили о поддержке законопроекта о санкциях против России и Ирана. Да, и что же такое? Не успел Трамп приехать, а там уже их санкции подготовили. Да. Мальц, почему у тебя всегда плохие новости? Давай хорошие. Ну хорошие после 5-го. Одиннадцатого будут. Он пишет, что Воронеже убили пристава и сожгли. Уф, какой. Само конечно, не проверенная, но. Вот. СМИ США нашли связь между сыном Трампа и российским вмешательством в выборы. И сын Трампа вынужден оправдываться. Вот он рассказал, опубликовал в своем твиттере переписку, в ходе которой он обсуждал с пиар-менеджером Робом. Голдстоуном, возможность получения якобы компрометирующей информации о Хиллари Клинтон и так далее, и так далее. В общем, то есть скандал продолжается. Катар и США нашли общий язык вопросов борьбы с терроризмом. На самом деле США и Катар вопросы борьбы с терроризмом не интересуют. Знаешь, о чем разговор был? Ну, и эмир Катар сказал, слышите, там парни, вот, вот эти вот, там, саудиты, там, эмиры всякие э, с Арабских Эмиратов, они там за горло схватили, душат туда-сюда, может, вы поможете? Да, поможем, да, сейчас бумажки какие-нибудь по борьбе с терроризмом подпишем. Ну, ты там, конечно, нам как-то это, что-нибудь. Вопрос какие ты решишь, наши финансовые в том числе. Не личные, я не намекаю на коррупцию, хотя и, и не отрицаю, что такое. Может быть, учитывая то дело с вертолетами российскими и так далее. Ну, в общем, что-то они бумажки подписали и сейчас э, будет э, США в виде разводящего там в этом конфликте участвовать. Потому что, ну, навряд ли Соединенным Штатам нужно, чтобы Катар с Путиным целовался в десна. Точно это не нужно. И не нужно, чтобы с Ираном. И поэтому будут так потихоньку оттаскивать. Трамп назвал сочтенными дни исламского государства в из и Сирии. Ну, не знаю. Как-то он слишком это, оптимистично об этом говорит. Я абсолютно в этом не уверен. Я там в Сирии, конечно, не сижу и не вижу, что происходит. Но как-то как однажды я сказал, не надо находиться в кастрюле, чтобы понимать, что в ней варят. Не думаю, что там вот так завтра ИГИЛЬ... Погибнет. А вот боевики объявили о гибели главаря ИГИЛ, ну то есть э, э, Абу Бакара Аль-Багдади, которого уже похоронили раз 500, теперь боевики сами сказали, ну боевиков много и как-то вот. Там что, у них есть Песков, что ли, такой, да? Такой выходит от имени Исламского государства вещает. Наверное, все-таки нет. И Пентагон заявил, что не может подтвердить данные гибели лидера ИГИЛ. А вот мятежники заявили о сбитом самолете ВВС Сирии. Действующие на Юге Сирии мятежники. Не, ну, самолет наверняка рухнул, где-то там под Дамаском 100%. Но ты знаешь, в чем, так сказать, особенность этих заявлений? Он не обязательно рухнул от того, что его сбили. Но там старье, и летают на старье. И это старье иногда падает, потому что приходится летать много. Очень жарко там. Ну, я думаю, ремонтная база очень слабая. Поэтому от чего он упал? Ну, представь, упал самолет, а там сидят эти мятежники, они там какие-то ордена тоже получают какие-то деньги. Они сразу побежали и все написали, что они его сбили. Хотя я допускаю, что он мог быть сбит. А вот большой десантный корабль военно-морского флота России «Цезарь Куников», направляющийся с грузом в Сирию в понедельник, Проследовал через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря. Ты... Тут вот Володя какой-то. Слава чего, Володя тайм коды не закрепляет. Что такое тайм коды? Ну, это временные промежутки, когда можно послушать конкретные выдержки из передачи. Понял. Надо спросить Володю. Надо делать, наверное. Так что вот э, Игорь Куников, наверное, шестой раз на нашей памяти прошел уже Босфор. Ну, не знаю. Я думаю, что... Что-то много нужно отвезти в Сирию, очень много, что один только этот корабль шесть раз, представляешь, летают самолеты, ходят корабли туда на постоянку, странная очень как бы, война, да, в которой, в которой нет, не, не участвует Россия там никакими силами, а возит туда что-то постоянно огромное количество всего и непонятного. Вот тут люди проводят свои собственные опросы на разных ресурсах. В частности, вот человек написал, что в Твиттере был проведен опрос с таким лозунгом: "Согласны ли вы, чтобы Путин был казнен?" И результаты вот такие: что 13 человек против, 13 процентов против, а 87 процентов за. За казнь Путина? Ну, я вообще не, не за казнь Путина, я за суд над Путиным. Поэтому я думаю, что в этих 13% еще и такие же, как я, есть, кто против казни над Путиным. То есть, это не значит, что 13% они за Путина. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот я бы проголосовал против, потому что я реально против казни над Путиным. Какая казнь? Он должен... Да, и петь там, блин, как это Как же нам рассказать Все должен А вот Стамбул договорился с Газпромом По финансированию турецкого потока И ты знаешь, какая пропорция Кто сколько платит ну, Скорее всего Россия платит максимум А Турция минимум Не знаю, лучше? потому что это секретно Я думаю, что Россия платит все у меня есть такое ощущение. Я думаю, что Россия платит все. И, то есть Эрдоган <просту> просто красавец какой-то. вообще, я не знаю, как вот мышь перед Удалом, вам да, вы... ужас. Вот зачем Вовит, я вообще не понимаю. Вот это вот турецкий поток. Зачем? А у них и так денег нет. Они вкладывают последние деньги в расчете на то, что Европа начнет потреблять газ. Только что на G20 сказали, что не будет больше никакого потребления газа. Я вообще ничего не понимаю. Что он делает? У него в башке? А у вас в Госдуме началась первая за 10 лет встреча с парламентариями Грузии. Вот же дебил от инвестиций. Инвестиции, хорошие такие инвестиции. Да, грузинские парламентарии тут вот встречаются, видишь, с депутатами российскими. И как-то явное потепление отношений идет, но это не с Россией, а с Путиным. И это нам не нравится. Мы за самые добрые, братские отношения с грузинским народом. Но не хотим, чтобы они екшались с Путиным. Россия готова выслать американских дипломатов. Да, то есть, представь, приезжает Путин, а тут ему говорят, слышь, там дипсобственность нашу дипломатическую всю забрали в Америке. Ты там ничего не договорился на G20. Давай выгонять дипломатов американских и забирать их собственность. Представляешь рок н ролл Зеркальные меры. Да, да, да, это зеркальные меры называются. Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ. Ну... Но... Лавров, как всегда, в общем-то, заявил о том, что ему душно, да, душно. Он сказал, дайте мне воздух, воздух, а вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной, это не очень вежливо и так далее. То есть, кто-то перданул, что ли, в него, Там я не пойму, в этого Лаврова. Но я сразу же вспоминаю свое любимое произведение Гоголя «Страшные мести». Лавров вот такой персонаж, как... Оттуда я сразу даже вот цитатку взял из страшной мести и хочу прочитать. Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мерцвец. Борода до пояса, на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх, лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. Душно мне, душно, простонал он диким, нечеловечим голосом. Голос его будто нож царапал сердце, и мерцвет вдруг ушел под землю. И вот вообще все вот эти вот путинские персонажи, они почему-то мне напоминают Гоголевских, вот этих вот, которые в ВИИ, в «Страшной месте и в других там местах. Кстати, «Страшная месть» это, наверное, самое страшное в мире произведение. Я вообще не понимаю, почему... Не сделали фильм. Представляешь, какая была бы ужаска. По страшной месте, наверное, волосы дыбом бы вставали. Вот человек спрашивает. Слава, привет из Саратова. Если ты обменяешься на Лешу Политикова, то как будешь вести борьбу из-за решетки? Смысл такого обмена? Помочь другу, это да, отлично. Но борьба-то Как? Ну, во-первых, сама процедура будет, я думаю, достаточно длительной, и как раз то время, когда мне все равно придется ехать в Россию, да, она совпадет с этим обменом. В общем, технически я для себя все понимаю. Для меня очень важно вытащить Лешу. Я веду эту передачу или сижу в тюрьме, уже не имеет ни малейшего значения, события развиваются уже без меня. Все, что нужно, я уже сказал. Все, что нужно будет сказать перед 5-11, если я пойду в каталажку, я скажу заранее. Уж поверьте. Ничего не утаю. И поэтому я думаю, все нормально. 5-11 меня вытащите оттуда. Вот еще соратники из Саратова. Э -э, пишут, Мальцев что... сдохнешь на каторге, походу. Ну, посмотрим, кто сдохнет на каторге. Но у меня почему-то другие мысли. Координатора партии «Свободных людей» Сергея Рыжова на него завели административное дело за нарушение правил проведения митинга 9 июля. Это вот пишет человек, что это репрессии, совершенно я полностью согласен, жесткие политические репрессии. Вот его разрешение в администрации было получено, но все равно вот на него... Завели. А когда будут Рыжову судить? Ну, эту информацию мы обязательно в ближайшее время узнаем подробно. Наверное, это будет или на пабликах ВКонтакте, или в Фейсбуке. Хорошо. Так, вот Лавров предложил НАТО сверить военные карты в Европе. Я вот тут тоже сразу вспомнил Даунхаус, помнишь? Там генерал говорит, я тут недавно видел сверхсекретные карты Генштаба, на них нет Америки. Вот приблизительно, наверное, о том же самом думает и Лавров. Вдруг на сверхсекретных картах Германии, например, там, или Франции чего-то нет. Представляешь, информационный мир очень на полном серьезе думает, что если что сейчас есть какие-то секреты, можно утаить какое-то воинское соединение. Даже подразделение не утаишь, не то, что соединение. Смешной. Ну, я не знаю, зачем он это такие вещи заявляет, но это выглядит, я говорю, как в фильме «Даунхаус», как будто это ушибленный наглого человек говорит. Ну, по поводу Ружева, отвечают, сразу отвечает, что его пока пригласили повесткой в полицию. Ну, по... Пригласили, и можно не ходить. Почему? Зачем так сразу-сразу-то? А вот Путин посетил монастырь на Валааме. Да, сразу я вспоминаю, когда Путин ездит на Валаам, я сразу вспоминаю э, из Библии, да, из книги чисел, э, про Валаму ослицу да, которую... Начали молотить, и она же заговорила человечьим голосом, потому что Она видела очевидное, она видела Ангела Господня, да Я вот думаю, когда же народ Российский заговорит человечьим голосом, как-то ослеится молчит, молчит, молчит, его бьют Бьют, бьют, он все видит Он видит эту реальность и молчит Ну пусть заговорит Я думаю, что поездка на Валаму Очень важна будет В этой Так сказать, системе координат Вячеслав, как вы относитесь к тому, что Путин не называет фамилию Навального? Это страх или что? Ну конечно, он боится таким образом подпитывать его информу, но он же не человек интернета Путин, он не владеет интернетом, поэтому он исходит из других критериев, тех, которые ему там на уши навешал Кирилл, который Гундяев. И тут он сознательно не, не называет имя Алексея. То есть, ну, это такие бесовские варианты. Погуглите, посмотрите. Я как бы не буду на этом останавливаться. Вот договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, носивший чисто символический характер, был утвержден 10 лет назад. А сейчас Кремль не намерен продлевать этот договор о разграничении. Между Россией и Татарстаном. Ну да. Ну он чисто формальный был этот договор. Это так сказать показали, ну, что очень хорошо относится там к Шаймиеву и так, далее, и так далее. То есть Путину нужна была тогда поддержка. Сейчас он вроде царь. И вроде сам даже в это верит. И поэтому... 86% народа аплодирует, как он считает. Поэтому, я думаю, ничего не нужно. То есть сейчас вот данный договор просто истечет и все. Аж в пяти регионах Российской Федерации Путин назначил началь... начальников управления Росгвардии. Это вот регион Калининградской области, Татарстан, Кемеровской области, Нижегородской области и Челябинской области. Обрати внимание, такие очень важные регионы с точки зрения революционного движения. И он, конечно, там меняет людей, ставит более, так сказать, преданных, понятных. но ну, не ему, конечно, это же золото делает. В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян. Около 4,3 миллиона граждан России владеют оружием на законных основаниях. Всего на руках 6,6 миллиона единиц оружия, а 4,3 миллиона граждан владеют. И вот тут заявили о том, что совершены с оружием 6900 преступлений, да, но только 594 это зарегистрированное оружие. Из всех преступлений с оружием только 10% зарегистрированы, представляешь? Есть, и они еще что-то говорят о том, что нельзя людям оружие давать. То есть, это 6 миллионов стволов. 6 миллионов стволов. 500, там 94, на самом деле не 594, а гораздо меньше. Мы смотрели, там чуть больше 300. Это они наврали, натянули каким-то образом. Ну, может быть, из одного дела два сделали или, и так далее. Ну, в общем, статистика абсолютно другая. Но даже, предположим, их 600, 6 миллионов стволов, да, это какая часть процента? Сколько это? 60 тысяч – это один процент, шесть тысяч – одна процента. 600 это 0,01%. То есть это не просто за гранью статистики, это вообще за всеми гранями статистики находится. Это даже не учитывается с точки зрения криминологии. Представляешь? Это я тебе как криминолог говорю. И Это не учитывается. А вот россиян Предлагают лишать прав на оружие при двух нарушениях в пьяном виде. То есть два административных протокола, причем не только в пьяном виде. Это натяжка. Они хотят два административных протокола за что угодно и лишать оружия. А пообещала подать суд на тех, кто угрожает бойцам в соцсетях? М -м -м. Будут защищать бойцов судами, и судьи встанут в мантиях один к одному и будут защищать бойцов. Как в том еврейском анекдоте, бьют не по паспорту, а по морде. да? Никто, никаким ни, ни к каким судьям обращаться не будет с этой стороны. Естественно. Причем люди... да. А потом вы можете обращаться к судьям, там я не знаю, к этим народным целителем там колдунам чернокнижникам кому угодно так что вы поберегитесь мы вам совет бойцы росгвардии то есть чтобы правильно поступить нужно что делать нужно соблюдать законы всего. если вы видите что он нарушается то не выполняйте преступных приказов и все будет нормально а если вы выполняете преступные приказы то может случиться беда. Мальцев это провокатор. Я Кремль вот после этого дал. Ну что такое. Мигель Шмидт. Жуть какая. Что люди пишут? Медведев предложил три метода проведения переписи населения. Нет, нет, ты опять ускакал. Молодые люди должны участвовать в политике, но не в качестве политиков. Да, провели исследование в целом, А в целом. И удивительные цифры, значит, всего 9 из 10 россиян считают, что молодежь нужно привлекать к участию в политической общественной жизни. И всего 7% против этого, представляешь? То есть это вот как раз то, о чем мы говорим, новая общественно-экономическая формация, новая эпоха и все общество готово. К тому, чтобы дать возможности тем, кто владеет потенциалом, не имеющимся у всех остальных. Эти люди, которые говорят, нахер это старье, нахер этот Путин, нахер эти те, кто в компьютере не, не знают, где там ткнуть, кто ни языков не знает, ничего не знает, они нам не нужны, они балласт, пошли в жопу, вот что это значит. То, что президент России Путин подписал закон о проведении всероссийской переписи населения в интернете. Она обойдется в 50 миллиардов рублей. Это вот один из методов, который предложил Медведев. Медведев, да? Да о проведении переписи. Помимо обычного метода, когда подписчики приходят к людям, получать от них ответы и заполнять обычные бумажные переписные листы, предлагается заполнять бумаги через интернет, использовать домашний компьютер, смартфон или иные там приспособления. А также Медведь предложил собирать информацию с помощью специальных планшетов. Чё в башке у этого Медведева? Ну, представляешь, информационный мир. Какие переписчики? Вообще о чем речь идет? Ну, как, как проводится перепись вот три метода проведения ни одного нормального есть единственный метод проведения переписи это в загсе есть учет всех родившихся и всех умерших и сверить это можно в этой как она фмс сейчас службе где хранятся все формы один Форма номер один паспортов. То есть, вот паспорт, вот свидетельство о рождении, вот свидетельство о смерти, этот минус, этот плюс. Все, сосчитали, сколько нужно, чтобы сосчитать всех. Ну, максимум пару недель. Создать общую систему больше ничего не надо. Будет это стоить не 50 миллиардов рублей. Представляешь... 50 миллиардов рублей, о чем речь вообще? Это за 5 миллионов можно рублей все сделать. А. Сэкономите деньги, получите точную цифру. Б. Точную цифру получите. Почему хотят потратить 5 миллиардов, 50 миллиардов, и получить какую-то нарисованную цифру? Ну, потому что люди будут рисовать все, что угодно. Не надо паспорт показывать, ничего там, такое будет. Зачем это делается? Значит, не нужна четкая, точная цифра. Не нужна точная цифра граждан, которые проживают в России. И сумма должна потрачена быть гораздо больше. Вот такие дела. Плумберг сообщил о секретном проекте в лаборатории Касперского для ФСБ а компания это опровергает. Да, видишь, то есть какой-то есть заказ, и я думаю, что об этом сообщили и ФСБшники, и те, кто работает в лаборатории Каспер, Касперского, да, все сообщили, и теперь вот все опровергают. Ну, это вот тот вариант, знаешь, когда идут Люди будущего, потому что те, кто работает, конечно, в лаборатории Касперского, это люди будущего. И они идут на сделку с прошлым. Мы это видели еще при капитализме, знаешь, как это выглядело? Ну, там вот такие бородатые капиталисты, которые придумали, как... Паром крутить колеса, там как э, мануфактуры делать, разделили труд и так далее. И, в общем-то, заработали колоссальные деньги. Ну, где-то, где их не пускали, как во Франции, они всем просто поотрубали бошки. А где-то, как в более другой, так сказать, патриархальной Европе, там их подпустили и сказали, ребята, а что вам надо? Они не знают, у них все есть. У них есть эти колеса с паром, у них есть деньги сумасшедшие, они эксплуатируют труд людей. Я не знаю, что им надо. И знаешь, что они попросили? Они титулы попросили, титулы. Ну, потому что они жили, они люди прошлого тоже. Они вроде одной ногой в будущем, они создают это будущее, но они люди прошлого. И вот эти, кто там у Касперского, они тоже люди прошлого. Они там с ФСБ что какие-то там дела крутят и, и так далее. Все, на этом надо ставить вообще крест. Забудьте про этих. Идите вперед. Да, позвольте мертвым хоронить своих мертвецов. Да, Самим хоронить своих мертвецов. Правительство ограничивало закупку аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа. Да, от Медведев такой. Вот он говорит, тут такое хорошее все производится. Поэтому ни в коем случае за рубежом покупать не надо. Но ты знаешь, как это будет выглядеть? Купят за рубежом, нарисуют, что это произведено здесь и будет стоить это в два раза дороже. Это простой отмыв. Ну, то есть вот так. Из-за рубежа купить нельзя, но на самом деле можно. Тому, кто будет иметь там какую-то лицензию. Дворкович призвал изменить закон геровой для его поэтапной реализации. Mm. Да, видишь, он говорит, моя предварительная оценка, нужны изменения в закон, небольшие буквально две строчки, что правительству будет дано право определять некие этапы ведения тех или иных требований относительно операторов связи, что позволит минимизировать ближайшие инвестиции и, соответственно, не допустить избыточного роста тарифов и так далее. То есть, иными словами, как тот Геринг, да, который сказал, что он решает, кто здесь еврей, а кто не еврей, так и здесь. Всего две строчки надо написать и Дворкович будет решать с какого времени Операторы должны потратить огромные миллиарды. Понимаешь, что То есть это миллиарды в начале года или миллиарды в конце года. Но с этих миллиардов-то можно ведь и миллионы отстегнуть, чтобы не тратить их с начала года. Вот так. То есть это чисто коррупционная поправка в закон. Чисто коррупционная. Вот такая новость пришла по поводу митингов, которые проходили 9 числа, и вот в частности по поводу Калининградского митинга, что его организатора очистили из вуза за противоправное поведение. То есть, нет, я ошиб, ошиб, ошибся. Он организовывал якобы митинг 12 числа против коррупции. И эти противоправные действия неуважение к закону и суду в публичном пространстве. И... То есть это... Сам судья заявил, что считает приказ о почислении незаконным и будет воспаривать. Откуда он комменты читает, Оксана Носкова? Я читаю комменты на арт подготовки. Туда вот, куда вы написали, Оксана. Это наш официальный канал. Я знаю, что сейчас масса зеркал еще транслирует. Но официальный канал «Артподготовка». Прошу всех подписываться на Арт-подготовку и писать вот на этот чат, который я читаю. Да, напоминаю, ставьте, пожалуйста, лайки под видео. Подписывайтесь на канал. На официальный канал, который надо писать... За главными буквами латинскими, а латинскими артподготовка, там где больше 134 тысяч подписчиков. Только 11% россиян получают компенсацию за переработку, заявили в Роструде. И дальше должны были сказать, поэтому все подаем в отставку. Ну нафиг это Роструд, если euh, законы и их законы совсем не соблюдаются. <theit> если они не защищают... Рабочего человека, так с какой стати они там вообще, что они там делают, но зато они констатируют. Вот, видишь, всего процентов Россияне доплатили почти 152 миллиарда рублей налогов в 2016 году. Какие молодцы! Представляете, эти деньги все уперли, а россияне сами решили, как их можно реализовать. То есть, у них есть фантазии у этих людей. И благодаря этой фантазии они решили использовать эти деньги, прогулять их самостоятельно, да, а не подтаскивать для этого государства, которое купит всякие своим сатрапам яхты, там, я не знаю, что еще, там, бабам и все купит, не надо. Зачем? Можно и самому свои деньги потратить, зачем для этого привлекать государство? Вот человек... Пишет, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Много раз уже пишу. Вопрос такой, что будет с бомжами после революции? С бомжами? Ну, я думаю, бомжей мы устранить не сможем. А вот как бы социальных бомжей, конечно, можем. То есть, ну, бомжи на две категории делятся все-таки одни как их назовем, путешественники, да, ну им нравится такая жизнь, очень нравится, это я вам серьезно скажу, и, ну, такой вот э, романтика, то есть цыганчина такая, да, а есть люди, которые вынуждены там находятся, им нужна помощь, их нужно приютить, им нужны документы дать и так далее, пособия нужно дать, ну все, выполнить ту социальную часть, которая обязана выполнять государство по отношению к ним. Да, и я думаю, что многие вопросы сразу будут решены. Но есть та часть, я говорю, которая сразу выкинет эти документы и пойдет гулять, потому что им нравится бомбить, они называют это. Но ну, не хотят они по-другому жить. И тут же мы ничего с вами не сделаем. Ну, нужно будет какую-то тоже помощь им оказывать. Там, все будет зависеть от так сказать, конфигурации всего этого. Ну, то есть в Москве это будет... Одна помощь в каких-то других местах совсем другая, Но социализовать многих нельзя, это совершенно точно. Правительство РФ изменило порядок льготного автокредитования. Это в целях стимулирования спроса на новые автомобили из федерального бюджета выделить 3,75 тысяч миллиардов рублей. 3,75 миллиардов. Ну да, ну то есть это поделить опять бюджетные деньги называется, поскольку все участники все, всех этих автомобильных дел, они все общеизвестны, то есть это Вовины все друзья и это Вовина копилка, поэтому вот такое перебрасывание одних и тех же денег из одного своего кармана в другой для того, чтобы усилить некое движение, ну все деньги у народа высосали, значит надо дать этому народу эти деньги в рост, то есть у народа украли деньги и этому же народу, у которого украли, дают эти деньги в рост путем того, что вот а, дают автомобили по льготному а, кредитованию. Ток капитала из РФ в первом полугодии вырос на 1, в 1,7 раз от Центробанка. Ну, конечно, деньги сейчас выводят со страшной силой, потому что все прекрасно понимают, что такое будет. Так. Сименс подал суд из-за подставки его турбин в Крым. Ну, там лукавит, конечно, они прекрасно знали, что их обманывали, но... Что там для Тамани эти турбины? Ну, они что там, дураки, что ли, сидят? Все все прекрасно знали. Ну, сейчас, из-за того, что начался скандал, Сименс вот подал в суд. Ведь а мы не хотели. А Лукашенко предложил белорусам вгрызться в европейский рынок. Да, ну белорусы, наверное, сидят и думают. Лучше вгрызть Лукашенко, войти в Евросоюз, а потом совершенно спокойно в европейский рынок зайти. И очень будет нормально. Конечно, да. В Белоруссии большой потенциал, очень большой потенциал. Вот Руслан Юж, Южнопортовый э -э пишет, как с вами связаться, есть ваши сообщения. Руслан, пишите на почту Вв Мальцев шестьдесят четыре. Собака Gmail.com Обязательно прочтет Вячеслав Господин Мальцев, если вы так круты, почему вы не в России? Хладок пишет. Хладок, а почему ты знаешь, что я не в России? Хладок. Совет с окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной в Брюсселе. Да. В общем-то, начало положено было уже тем, что украинцы смогли по своим паспортам ездить без виз. А сейчас окончательное одобрение говорит, что будет продолжаться евроинтеграция. Порошенко заявил, что евроассоциация Украины поражение Кремля. Я редко могу с ним согласиться, но в данном случае полностью с ним согласен. Да, это поражение Путина. Это поражение того, кто сейчас, в общем-то, такой эпитет носит, как Кремль. Хотя для меня неприятно, что у Путина такой эпитет. Кремль. Какой он Кремль. Опрос показал, Сколько жителей Украины считают себя русскими? Провели опрос якобы, и вот 92% считают себя э, украинцами, а 5% русскими. Я не знаю, раньше перепись говорила о том, что доля русских была 17-28%. То есть, и вот Путин очень здорово помог русским таким образом, что многие русские называют себя нерусскими. Лишь бы только не ассоциировать себя с путинской агрессией. Втрясающая ситуация совершенно. То есть, спасибо Вове. Украинский националист умер во время вступления памятника Шухевичу. И я погуглил, оказалось, что ему 91 год. И он в АУН вступил в 1944 году, представляешь, сбежал чудом смертной казни, 25 лет лагерей получил и вот пришел выступать к памятнику и в 91 год помер. То есть вот какой запал-то серьезный такой у человека. А иммигрантам лучше всего живется в Швеции. Надо сказать. А то он не знает, наверное, что лучше всего эмигранту в Швеции. Израильская армия заменит своих боевых лам роботами. Так. Тут тролли опять активизируются. Представляешь, как они зубами щелкают? Блин. Как, как, какая интересность получилась, Да. Да, были ламы в Израиле, теперь роботы будут, представляешь, которые смогут нести 500 килограмм, развивать скорость до 10 килограмм в час и работать 8 часов без подзарядки. Сразу вспоминается, как в 1938 году Англия приняла решение продавать всех своих лошадей и поменять на автомобили. А знаешь, кто этих всех лошадей купил? Гитлер. И смог таким образом э, устроить Вторую мировую войну. Если бы у нее не было лошадей и тетраэтил свинца, то никакой Второй мировой войны не было бы. Просто а, а не могло быть не на чем, было бы ему воевать. Вот такая новость пришла о том, что солистка группы «Рефлекс» Ирина Нельсон награждена медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени За высокий профессионализм и многолетнюю Артистическую деятельность Надо сказать, что это молодая девушка э, игра, э, Поющая Поп-музыку Ну Может, что, может... она что-то другое делает Очень хорошо это же все-таки заслуги перед Отечеством. Мы же не знаем, кому она хорошо делает в этом Отечестве. Есть, считаю, это Отечество. Да, поэтому в это нормально, все в порядке. Школьник из США получил номер телефона главы Пентагона. И позвонил ему, и тот согласился. Вернее, он СМС-ку сбросил. Такой вежливый. И тот согласился, согласился дать интервью. И дал интервью. А знаешь, как он получил телефон «Вашингтон-Пост» напечатали фотографию там одного представителя службы безопасности президента Кейта Шиллера. Да? Вот. И там был записан телефон шеф Пентагон, У него в руках был журнал, а там стикер был прикреплен. А тот как-то увеличил, посмотрел и все, и позвонил. Представляешь, какая прелесть? А вот житель Флориды пожаловался на макак. То есть, он поставил там камеру, чтобы снимать оленей. а вместо оленей оказалось там, значит, 50 макаков. Да, макак привезли во Флориду, там же нет никаких макак. Они там расплодились, и вот теперь видишь, граждан там местных обижают. Кроме всего прочего, туда привезли еще и этих питонов. А у них абсолютно нет э, никаких там э, этих какой, естественных врагов у питонов, кроме человека. Поэтому они там всех ловят, душат, едят эти питоны. Ну, будем надеяться, макак, они там сделают поменьше популяцию макак, потому что макаки скоро там всех задолбят. Ну, в общем, почти как у нас. Не макаки. Я имею в виду кремлевских макак, а то кто-нибудь что -нибудь подумает, меня опять в какой-нибудь фигне обвинит. А в Лондоне школьник убил сыром одноклассника. это вот пропустил. В Мехико нашли уникальную гробницу Золотого Волка, то есть какого-то волка, которого принесли в жертву. И там 1521 года храм... От степский И там этот волк, и весь он в золоте, и, в общем-то очень интересная находка, в последнее время таких не было. А вот в Лондоне действительно школьника принесли в жертву, да, ну, глупость большая, то есть один школьник знал, что у другого аллергия на сыр, подсунул ему сыр, и тот скончался, ужасный совершенно случай. Конечно, дети, бывает, творят глупости, надо объяснять. Я сам был, помню, в детстве хулиганом всегда товарищ своего прикалывал. Вот. Вспомнил случай, как вот с этим сыром, после этого появилось выражение в нашей среде, в глаз ядом. Знаешь, как я, он обувается, стоит, отвлекись на секунду, то я так не могу рассказывать. Или я уж лучше в следующий раз, ладно, расскажу. Давай, что ты хотел? Да вот у нас тут совершенно, совершенно дикая новость, вот буквально недавно. Называется, что второй Стивен Хоукинг появился в тюремной больнице Матровской тишины. Мы да вчера... мы же вчера об этом говорили. Мы вчера говорили, да, ну прочитай, прочитай. Да, что это у вот 28-летнего Антона Мамаева полностью атрофированы все мышцы. А такого заключенного в матросской тишине не видели за всю историю. Обвиняют его в том, э, суд его признал виновным в том, что в, в, в вооруженном разбойе он силой похитил Мотороллер. Сам он не может даже пошевелиться, не то чтобы ходить в туалет или повернуться на бок. Да, его э, тут заявили, что э, сегодня уже заявили, вчера значит его выносили там из суда на руках сегодня заявили, что отправят в тюремную больницу и через три дня значит он вернется опять в СИЗО то есть в таком состоянии человек в СИЗО ну все же можно и вот Милонову тоже не повезло, а его отчислили из Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церкви и, и он не явился на сессию, его отчислили представляешь но я думаю, что навряд ли из-за этого его отчислили. Так. Давай будем отвечать на вопросы. Во-первых, на донаты. донаты да, у нас донаты. У нас донат. Такой дедушка Белковского. Помните, Белковский рассказал, что у нее дедушку звали донатом. Как говорят донаты, я сразу же вспоминаю. Снежок. Так. у нас Наш постоянный спасибо. зритель присылает помощь. Спасибо, Снежок. Опять Уфа, Марку Гальперину. 10 спасибо, тысяч рублей передадим. человек прислал, да, надо, спасибо. Надо сказать, что передали. Вадим присылает помощь. Славе, Слава, не народ, а население. В России не осталось народа. Не, не правда. В России есть народ. И народ есть, и народец есть. Так что... Вадим э, присылает помощь. Э, ну, да. Александр, Александр. Каждый соратник э, положил копеечку, 100 рублей на мобильный счет. Э, так же, как э, на телефон. Через терминал очень э, просто. Как вы всегда говорите, в 2 копейки э, э, сохранил чек на рифкоины. Не, будем, нападок, э, не будет нападок на Алексея Политикова. Mm -hmm. Спасибо, Александр. Э, Москат. На ваше благоусмотрение. Спасибо. Влад Иванов присылает помощь. Вячеслав, вам нельзя садиться вместо политиков. Петицию подписали по аналогии с событиями 17 -го года. Февральская революция потому и свершилась, что Ленин с соратниками был арестован. Ну, Ленин в Швейцарии тогда был, так все нормально, <фе> февральскую революцию. А 4 июля его не успели арестовать, он свалил в разлив. Вот постоянная зрительница Сверяночка присылает помощь на четвертый этап революции. Спасибо. спасибо. Александр, 17. Вячеслав, э, в, 130, в 133 тысячах подписчиков искренне хотят помочь, но не все умеют через донат. У многих проблемы с деньгами, но каждый сможет положить 100 рублей да. на мобильный счет. Вот он да, еще спасибо. раз помог, подсказывает нам. А, Алекс присылает помощь. Как вам нравится в Грузии? Спрашивает. Ну, в Грузии бы мне понравилось, конечно. Максим присылает помощь. Всего хорошего. Передайте привет дочке, моим детям. Э, Кира, Маша, Арина, Кирилл, э, я с вами, я анархист. анархист. Привет анархисту и детям, и Кире, и Маше, и Арине, и Кириллу. Всем привет. Миша присылает помощь и просто пишет поцелуй Миша Молодец, Миша, привет Владимир Дронов Из Зеленограда, по Спасибо, усмотрению Владимир. Александр 111 На общее дело присылает помощь Спасибо, Александр Сергей Присылает привет из Питера с помощью Спасибо, Сергей Анатолий присылает помощь Наш локомотив вышел на финишную прямую Всем нашим соратникам здравия Заиру правды, новая информационная эпоха неотвратимо э, сметет этот погонь во главе с ее лидером. Не ждем, а готовимся? Не ждем, а готовимся. Не овощ присылает помощь, свободу политиков, свободу политзаключенных, свободу России, долой чекистский строй. Дало чекистский строй. Очень полный, спасибо, не овощ. Владислав и его э, пантерка Тверь. Когда Рауль Кастро не позволил Обаме похлопать себя по плечу, то путинские СМИ кричали какой Рауль крутой. Трамп Похлопал по плечу Путина, но это у путинских смех оказалось дружеское похлопывание. Молодец, а я не заметил, Владислав, молодец, вот прям, а я ведь не заметил, а? Елена Королева присылает нам помощь. Э, Элон, э, Илон Маск запускает проект многоразовых ракет, а в, в Костромской области нет работы, дорог, зарплат. Медведеву на подготовку волоса, а Мальцеву на подготовку волосатой ракеты для Вовы. Вадим и Елена Кострома. Сергей Бор. Без подписи присылает помощь. Спасибо, Дмитрий Урк. Не знал э, Леонов в 70-е, что его фраза после встречи Вовы с Трампом станет актуальным. Петух гамбургский. БММ. Очередные дни святого Йоргина в местах силы на Ивана Купала прошли штатно. Особо удалась мистико-политическая акция на Аркаиме. Было весело, но Вове и его клевретам скоро придется совсем не весело. Спасибо. На покрышке. Боевик Мальцева, спасибо. спасибо. Сергей из Питера. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Прочитайте, пожалуйста, письмо на вашей почве. Почте «Революция и эволюция». От 6 июля. июля. Спасибо. Прочитаю. Лидия Баранова. Присылаю помощь без подпись. Спасибо. Надежда на дуст для, для троллей. троллей. Спасибо. Лариса Санкт-Петербург надела. Дмитрий Светобор. Мало, конечно, но на пулю для Вовы хватит. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Кирилл из Зеленограда. На хорошее настроение. Спасибо. Так. Зоя и Кубаночка присылают помощь. Мы с вами. Спиноза какая-то. На крем от загара. Спасибо. Евгений <свят> Хунтина. Нужды присылают Спасибо, помощь. Ж. Спасибо, Евгений. Джон Ронин. Гуга. Оплата через палку. Заработала, Вячеслав, вместе победим. Спасибо. Сергей, присылать помощь, здоровья вам. Спасибо. Александр, по поводу петиции, не расстраивайтесь, не вините сторонников. Полагаю, личность каждого подписанта проверяется, и если не, удается, не удастся доказать, что это американец старше 13 лет, подпись удаляется. Возможно. Ладно, спасибо вам за ваши пожелания, за донаты. Сейчас, наверное, надо ответить еще на э, вопросы в чате. И будем заканчивать. Mm -hmm. Так. Это мне, а видишь, тупой алкоголик, да? Или, или я не понял про кого это. Если про меня, то я не пьющий человек... И я понимаю так, что путинские средства массовой информации на Мальцева, который проработал 13,5 лет Зампредом был Думы, был председателем комитета, он 13,5 лет был депутатом областной думы, не смогли ничего накопать, кроме того, что он алкоголик, хотя я не пью. Представляешь, вот эту потрясающая ситуация. Слава, почему не бреешься? Как же я бреюсь? Ну, я городу ношу, но ну, я бреюсь. Вот если бы я не бреюсь, я бы сейчас был похож, знаете, на кого. Вячеслав Вячеславович, вы говорили, что отсоедините Кавказ. Я не говорил, вам что вам будет. отсоединю Кавказ. Я говорю, что на Кавказе живут свободные люди, которые сами в состоянии решить, как они будут жить дальше. И я считал, что, например, Чечня, скорее всего, проголосует за свободу и независимость. Да? И, в общем-то, я не против абсолютно. А вот, думаю, Дагестан проголосует, проголосует иначе. Почему? Потому что язык межнационального общения в Дагестане русский, и многие вещи, они как бы связаны с Россией, очень сильно связаны. Так что я... Не знаю, это пусть люди там сами думают и голосуют. Никого никуда в стойло не надо загонять насильно. Мальцев обожает носорогов, да. Я не хотел обидеть, я сторонник, но знакомый, говорят, ты алкаш, так что вот такие дела. Ну что ж, значит им лучше знать этим сторон... этим. Это просто прекрасно, представляешь, вот я не знаю, что я алкаш, моя жена не знает, мои дети не знают, мои соратники, кто вместе со мной, так сказать, долгое время проживает, никто ни разу меня не видел пьяным, и при этом эти упыри рассказывают, ну, вы понимаете, что я говорю, это очень симптоматично, это очень симптоматично, когда нечего про человека сказать негативного, то есть выдумываются, дальше будут выдумываться еще всякие вещи, что про меня выдумали, про носорога, да, ну не выдумали, конечно, но я говорю, это это самое страшное преступление на крышу, которое Мальцев совершил, написал на носороге имя Слава, да, очень весело. Так. Как вы относитесь к партиям и лидерам ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия? Интересно ваше мнение. С большим недоверием. Я отношусь к лидерам всех официальных партий, конечно, с очень большим недоверием, с тем, что они работают на Путина. В общем мне это очень не нравится. И я, конечно, думаю, что в будущей России.. Навряд ли они найдут место, но и мы не будем им препятствовать. То есть, если вдруг у них такое место окажется. Вот пишет, латентный алкаш, живешь так всю жизнь и не знаешь, что алкаш. Да, это вот точно. Я, когда меня спрашивают, почему Мальцев не пьешь, я говорю, не сделал, как, как Чичка, помню, не сделал привычкой. Но я всю жизнь за рулем и всю жизнь с оружием. Когда мне пить? Я... 18 лет ушел в армию, До 18 лет естественно не пил, да и все, и потом работал все время с оружием за рулем. Где, где мне пить -то? Я даже на Новый год как бы пью детское шампанское. Вот предлагают на мобильный счет гораздо удобнее. И человек тоже, вот, который спрашивал про репартии, говорит, на какой номер телефона отправлять помощь. У нас под видео есть ссылки на донат. И есть всевозможные электронные счета. Так что на любой из этих ресурсов можете отправлять. Обязательно дойдет. Так. Мальцев, расскажи, чей ты друг от Путина. Это вообще о чем речь? Мальцев, не Мальцев, не знаю. Но, но нет иного выхода у нас, кроме революции. Это точно. Человек пишет. 289 дизлайков. Охренеть. Похоже, кремлевцы сильно дрищут. Так... Мальцев молодец и даже если на кого-то работает. Я работаю на российский народ, на народ России, на русский народ, на свою семью, на себя. Мне просто очень сильно западло, что некие ушлепки, которые не умнее нас, не смелее нас, не обладают никакими теми качествами которыми не обладаем мы, да? то есть обладают наоборот более э, негативными качествами, то есть они жадные, они мерзкие и они при этом управляют Россией, моей страной, с какой стати. Так, ну все, спасибо, что вы нас смотрите, надеюсь до завтра, до свидания. Спасибо, до свидания.